Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. А что же такое наш фонд? Ребята, на сегодняшний день это инвестиционный MLM проект. Я немножко хочу рассказать вам о нашем фонде. Что же такое наш фонд? Фонд это наш как огнедышащий и, э, дракон. Огромный, многоглавый, щедрый, э, сильный, уверенный и мудрый ну, спросите меня, почему, я вам сейчас объясню. Огромный это где только не живут наши участники фонда. И в холодной Сибири, и в солнечном Краснодарском крае, на Тихом Дону, и в средней полосе Матушки России, и даже за ее границами. Многоглавый. Это практически каждый день у нас в фонде появляются новые партнеры. И не просто по одному, а приходят к нам огромными командами. Активные, целеустремленные люди, желающие успеха, благополучия себе и своим семьям. А главное, желающие идти к поставленным целям. Щедрый. Здесь вы можете построить свой бизнес с минимальными затратами и выйти на огромные доходы. У нас в фонде можно делать деньги даже из воздуха. Сделал шаг, получил выплату. Почему огнедышащий? Да потому что здесь лень и бездействие буквально выжигается огнем. Потому что ты пришел зарабатывать а, деньги, и ты просто обречен на результат. Тебе просто не дадут стоять на месте, протянут руку, руку помощи, подтолкнут, отпинают в конце концов, но заставят двигаться вперед. Сильный, это ребята, здесь каждому дается силы, знания, а, как и с помощью контекста развивать а, болотную тину а, новостней ленты ВК, вызвать своими постами читателей полемику, ярость, злость, удивление и восхищение. Да все, что угодно, но только неравнодушие. Уверенный – это гениально просто, это пошаговое обучение, продвижение в соцсетях дается каждому, и каждый с уверенностью может развить свой бизнес, достигнуть успеха. Просто, ребята, нужно брать и делать. И будет тебе счастье и достаток. А мудрый, потому что, по словам нашего админа, каждый сам выбирает свой путь. Здесь тебе дадут в руки удочку, покажут, где находится озеро, но ловить свою денежную рыбку ты будешь сам. Вот еще хочу сегодня я затронуть такую тему, ребята, как по поводу того, что... Все вы знаете, что в нашу жизнь врываются роботы. А, ну, это не, для некоторых уже не новости, а некоторые уже, я смотрю, и даже наши партнеры, мои партнеры, у меня есть партнеры, которые подключили себе роботов и прекрасно развивают свои странички, прекрасно развивают с помощью роботов, развивают свои, свой бизнес. Если честно сказать, я первое время была настроена, ну как бы мягче сказать, ну не очень. Мне всегда нравилось и сейчас нравится, да и никогда мне не перестанет. Нравится общение с живым человеком, с голосом, через демонстрацию экрана, обычно в скайпе, всегда можно поговорить, всегда можно показать свой кабинет, рассказать, показать путь к деньгам ну а роботы что делать время идет время не стоит на месте и нам конечно нужно к этому привыкать а когда в конце концов я разобралась с этим и поняла то, что действительно нужно дружить с нашими роботами. А вот почему. Я вам сейчас просто вкратце расскажу. От скорости обработки сообщений, это ребята, напрямую зависит успех бизнеса. Вам не нужно ну, быть на связи с партнерами 24 часа и 7 дней в неделю. За вас все будет делать робот. Но вы... И как, вы, как я, и даже и вы, и ваши партнеры, вряд ли, вряд ли мечтаете не спать ночами, а сутками переписываться с потенциальными партнерами. Тут на помощь вам, конечно, придет виртуальный помощник. Это чат-бот. Ему не нужны выходные, перерывы, зарплата. У бота не бывает плохого настроения, личных проблем и других неприятностей, которые снижают эффективность работы. Ну, все мы люди, и у всех у нас есть жизненные, свои домашние, как сказать, проблемы. Ну, а роботу это совершенно не нужно. Это приятный собеседник, который моментально помогает с решением типовых вопросов и дает полезные рекомендации. Ваш чат-бот будет находиться на связи с партнерами круглые сутки. Он универсален, то есть подойдет для любой сферы онлайн-бизнеса. Ну, в нашей команде, ребята, уже есть и такой чат-бот. Ну, в телеграм-канале у нас есть и гостевой чат, у нас есть и чат именно для партнеров что я хочу сказать, ну, еще, конечно, немножко там не доделали, но это, все это настроится и все это будет дальше работать. Так что, если вы хотите присоединиться к нам в наш чат, пожалуйста, пишите мне или Лене, или Денису, мы дадим ссылку, и вы добавитесь, и будете точно так развивать свой бизнес через... Вот боты, телеграм-бот. Вы можете даже сами сделать для своей команды. Здесь вы выбираете сами. Ну и начнем с того, что, ребята, что же такое наш фонд? Наш фонд это стартовали мы 7 декабря 2019 года с одной лишь площадкой World Money. На сегодняшний день у нас 7 уникальных маркетинг-планов и плюс 2 инвестиции. Инвестиции об инвестициях поговорим попозже. Что же является продуктом нашего фонда? Естественно, являются наши деньги. Мы и называемся фонд взаимопомощи World Money. Это деньги мира в переводе. Наша, наша многоуважаемая бригада программистов, я всегда их благодарю за то, что у нас сайт всегда в рабочем порядке. У нас работает не один, не два, а целая бригада программистов, которые отвечают за определенный Каждый отвечает за определенный участок на сайте, и поэтому у нас никогда не бывает ни профилактических дней, даже если у нас и добавляются какие-то обновления, то мы даже партнеры этого не замечаем. Ну и я забыла сказать, ребята, прошу прощения, наш руководитель и основатель нашего фонда, это Денис Сологуб, работает честно, прозрачно и платежеспособно. Сами выводим ежедневно, бывает даже по несколько раз ставишь на день и без проблем идут выплаты. Хочу еще немножко заметить по поводу выплат. Ребята, проверяйте перед тем, как ставите на вывод, проверяйте, пожалуйста, правильно ли у вас прописаны номера кошельков, потому что сегодня в три часа ночи была такая проблема у меня с партнером, разбудил меня в 3 часа ночи, у него деньги не выводятся, а у самого неправильно прописан кошелек. Ну, это я немножко отошла от темы. Наш фонд обеспечивает партнерам честность, прозрачность и платежеспособность». Самое большое преимущество нашего фонда, это, конечно, то, что наш фонд пришел на долгие годы, имеет семь уникальных маркетинг-планов, это MLM-маркетинг, бизнес полностью управляемый, вы со, всего, со своего кабинета всегда можете помочь своим партнерам, просмотреть всю свою структуру, которые у нас шесть площадок имеют за что позволяет нашим партнерам иметь доход не ограни... Ограниченном количестве, одновременно с шести площадок. Доход на всех площадках, я уже только что сказала, не ограничен ничем. Единственное, что может ограничить только ваша лень. Вход доступен для каждого партнера. Вход у нас от пенсионера до миллионера. Покупка клонов только по желанию партнерам. Вывод денежных средств и ежедневно, и выходные, и праздничные. Для вывода у нас нет никаких Праздников и выходных. Я делаю на этом акцент, потому что я смотрю очень часто маркетинги и другие проекты, где вывод бывает три раза в неделю, бывает по определенным дням, выходные, праздничные, нет дни, а у нас постоянно вывод. Это говорит о, о порядочности нашего админа. А тем более есть у нас внутренний перевод между партнерами, что позволяет нам выводить, не кормить денежные, платежные системы, а переводить напрямую. Вы переводите кабинет на кабинет новому партнеру, а ваш партнер переводит на платежную систему, ту, которую ему удобно или вам удобно. Также у нас проводятся ежедневные вебинары. На вебинарах, ребята, мы стараемся с Леной дать вам хотя бы какие-то полезности, рассказать как можно больше о нашем фонде. Ну, у нас, конечно, в команде есть и обучение, есть и тренинги. Дается, даем мы инструменты для онлайн-бизнеса, чтобы вы развивали свои странички, развивали свои блоги. Ну, и самое, конечно, ценное – это то, что мы нашего админа знаем в лицо. Он у нас публичный человек, находится всегда с нами в чатах, и наш фонд – самый лучший источник дохода. Я хочу просто… Ребята, я… Вы... Знаете о том, что я очень много лет работала в хайпах и прошла в интернете по хайпам Крым, Рым и Медные трубы. Очень много знала админов, а в лицо я всего лишь знала. Из всех админов только одного Руслана Рахматулина, с которым я общалась и в скайпе, и которого я э, знаю в лицо. Вот знаю в лицо всего лишь в интернете два админа, которые не прячутся от э, своих партнеров, которые работают честно, прозрачно и платежеспособно. А другие админы, вот ну, вы же сами, наверное, знаете, что если админ и есть в чате, то он никогда у вас не возникнет. Возьмет в скайпе трубку. Он всегда будет вам говорить, пишите, не приведи, господи, чтобы вы не записали его голос. Поэтому работать у нас, наш фонд самый лучший, наш админ самый лучший. Ребята, ну и работаем мы с платежными системами. Это вывод у нас Perfect Money и Пайер кошелек. Еще раз, простите, позволю себе заметить о том, что проверьте, пожалуйста, ваше написание, как прописаны ваши кошельки. Если у вас не прописан, вы работаете с одним кошельком, а во втором пропишите, пожалуйста, нули, но ни в коем случае не пишите набор цифр. Как это сделал мой партнер, потому что, когда вы выводите, даже он ставил на перфект на Pair кошелек, а прописан были не нули, а были набор цифр, и робот искал такой Perfect Money кошелек. Потому что, ну, я вам еще раз прошу вас, проверьте. Это лишний раз не повредит проверить свои платежные системы. И, пожалуйста, не, не забывайте подтверждать вывод через вашу почту. Не надо, если вдруг вы не увидели письмо входящих, проверьте, пожалуйста, письмо в, в спаме. Проверьте, в, как там, прошу прощения, называется, ну, оповещение, да, прошу прощения, проверьте в оповещениях, но не надо 10 раз нажимать обратно вывод, вывод, вывод, потому что это стоит программа и в одно прекрасное время, Просто заблокирует почту. Это уже было у нас. Не надо делать нашему админу, как я говорю, нервы. Просто просмотрите еще раз полностью всю почту. Письмо приходит в одну секунду. И в письме нужно нажимать на, именно на слово «Подтвердить вывод». И сайт перегружается, и вас выбрасывает обратно в ваш кабинет. И вы тогда уже смотрите о том, что у вас уже вывод сделан. Ну, а пополнение, ребята, у нас через фрей кассу есть вот такая вот касса, где вы можете пополнить через Адвайкэш. Это можно и в долларах, и в рублях. Через Сбербанк, через Яндекс Деньги можно пополнить через Перфект Мани, можно пополнить также криптовалютой и связью. Сотовая связь, через сотовую связь. Ну, есть еще вот такая вот а, а, касса, которая фри, Ганга называется. А, ну, и здесь, ребята, я просто хочу вас предупредить, здесь очень большой процент берет, вот именно эта касса берет за транзакцию. Поэтому я не советую вам пользоваться этой кассой. Ну и теперь начнем с того, что сколько же у нас площадок у нас на, в нашем фонде, да? у нас в фонде. Начнем с того, что в разделе я нахожусь вот в разделе профиль. В профиле, ребята, обязательно нужно прописать свой скайп, указать свой телефон. Это для вашей связи с вашими ваших партнеров, чтобы они могли добавиться вам позвонить на телефон или позвонить на скайп, чтобы вы могли партнеру а, помочь а, у меня просто были несколько случаев о том что а, зарегистрировался партнер посмотрел что сколько здесь площадок он растерялся и не знает какую же здесь нужно активировать. Все, нет дней активации, нет два активации, а я уже тогда начинаю звонить на телефон или на скайп, если указан скайп. А если не указан ни телефон, ни скайп, я начинаю искать уже в соцсети этого товарища, который зарегистрировался. Да, когда начинаем с ним общаться, он мне говорит, да я зарегистрировался, да как посмотрел, сколько здесь у вас площадок. И я растерялся, не знаю, какую площадку активировать. Поэтому связь должна быть у вас в обязательном порядке. В обязательном. Ну и, конечно, поставьте, пожалуйста, аватар. По поводу кошельков. Пропишите свои кошелечки. Правильно прописать кошельки в обязательном порядке. Лучше зайти в свои кошельки, скопировать там и вставить сюда. В... И нажать кнопочку «Сохранить». Ну и начну с того, что у нас есть а, очень а, хорошая, а, крутая инвестиция, которая у нас только в понедельник присоединили. Здесь вы можете инвестировать а, заработанные деньги, а, начинать с 500 тысяч, миллион и выше. А, есть такая инвестиция, как игра сейфы от World Money. Инвестировать можно а, с, а, с 500 рублей. Хочу вас попросить, мои дорогие партнеры, не забывайте заходить каждый день, открывать сейфы и собирать свою прибыль. Ну и начнем с того, что, ребята, у нас мы стартовали с такой площадочкой, как World Money. Она очень хорошая, она очень доходная, она также дает нам выход на площадку Golden Ring. С этой площадкой, где можно с малым количеством партнеров выйти на заработать 86 тысяч на баланс для вывода, а за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Есть такая площадка ⁇ Социальная ПД ⁇ На этой площадке у нас есть абонентская плата. Ежемесячно 200 рублей у вас будет списание. Первые, недели после, первые две недели после активации у вас будет 100 рублей списываться на, по 10 рублей, реферальные вознаграждения на 10 уровней вверх. Следующие две недели проходят, у вас будет списание на покупку клона. Ваш клон станет к вам же на первый стол. Пожалуйста, очень прошу вас, не, не забывайте выставлять брони. Следующая площадка у нас есть «Бэхома». Эта площадка у нас выручает очень многих партнеров. Она стоит у нас отдельно, у нее нет закольцовки. О ней мы сегодня тоже поговорим. Есть у нас такая площадка «Клевер Мини», где вход у нее 300 рублей, а выход с этой площадки у нас получается 18 750. Есть площадка «Клевер», они идентичны по... По маркетингу и отличается только входом вход на эту площадку 3000 выход 187 тысяч 500 рублей в разделе партнеры те кто еще не знает еще не зарегистрировались но Собираетесь, ребята, регистрироваться в разделе «Партнеры» у вас будет ваша реферальная ссылка. И также в этом разделе вы всегда можете посмотреть всех своих партнеров. Нажимать на кнопочки, и там видно, какой партнер и у какого партнера, сколько площадок и какие площадки активированы. Есть такие у нас раздел «Промо-материалы». Там у нас, ребята, есть слайды, есть для презентации и есть баннеры, которые вы можете использовать на рекламных площадках. Ну и что хочу сказать, и очень люблю и всем советую начинать бизнес у нас с Golden Ring Mini, потому что эта площадка дает нам, от нее идет закольцовка и она дает нам по Четырем площадкам а, пассивный доход. Это у нас с площадки Golden Ring Mini. У нас идет закольцовка на клевер мини. У нас здесь доход будет по а, на три уровня в, в глубину и плюс реферальные вознаграждение. И а, на клевер. Точно так, на три uh, уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения, А площадка и плюс переход на площадку Golden Ring. А с площадки Golden Ring у нас есть закольцовка на площадку World Money, где у нас летят uh, 10 клонов на первый стол за по 1000 рублей, на четвертый стол uh, за 5000, uh, клон 1 и 50 на площадку uh, PDA. Это... На первый стол по 100 рублей. Это наш денежный дождь. Но у нас это, это идет с площадки Golden Ring. Ну и теперь давайте начнем с того, что мы разберем площадку. Попросили World Money. Это площадка. На этой площадке, ребята, вот честно говорю, мы зарабатывали очень большие деньги. Здесь она столько, она доходная. Я ее сравниваю точно так, как с Golden Ring. Попросили сегодня рассказать стратегию на 5000. Это идет активация первого стола и активация четвертого стола. Это 5000. Вы приглашаете первого партнера, и он становится к вам на это место. На первый и на четвертый стол. Как только нажимает партнер второй покупку у вас первого стола, вы закрываете у вас закрывается этот стол и открывается стол накопительный. Здесь, как только нажимает покупку второй партнер покупку четвертого стола, у вас закрывается четвертый стол и открывается стол выплат. Третий партнер вам дает на баланс 1000 рублей. Сюда становится, вам на баланс 5000 падает. Теперь, дальше, что происходит дальше? Первый партнер у вас закрыл свой первый стол и пришел, встал на это место. У вас этот первый партнер закрыл свой накопительный и пришел, встал к вам. Вернее, четвертый стол и пришел, встал на этот накопительный. Ваш второй партнер точно так же закрывает и приходит становится к вам на это место. И здесь становится на это место. Третий партнер вас точно так закрывает свой первый стол и приходит становится на это место. И у вас открывается третий стол выплат. Этот партнер тоже так у вас Закрылся пятый накопительный и открылся шестой. А шестой это полностью все, полностью ваша зарплата, полностью все деньги на вывод. Что происходит дальше, ребята? Смотрите, первый партнер закрывает свой накопительный стол и приходит, становится на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. И смотрите, у вас уже... Тысяча здесь и пять тысяч с этого партнера. Вот и смотрите. Это шесть тысяч и три тысячи. Девять тысяч. Это с малым, вообще с малым-малым количеством партнеров. Это стратегия уникальная. Ваш первый партнер закрыл свой накопительный и приходит, становится к вам сюда, на это место. И что делается? И у вас 10 тысяч сразу падает на баланс для вывода, а за 20 тысяч активация площадки Golden Ring. Второй партнер приходит, становится вот на это место и приносит вам, ребята, 6 тысяч на баланс для вывода. Этот партнер приходит, закрывает свой накопительный и приходит, становится к вам на это место и приносит вам, ребята, 30 тысяч на баланс для вывода. Это просто, вот это да настолько уникальная э э э стратегия, где вы вот просто шаг сделал, деньги посыпались на баланс для вывода. Шаг сделал, посыпались деньги на баланс для вывода. А, третий партнер у вас закрыл свой накопительный и пришел, встал вот сюда на это место, и вы получили тысячу рублей на баланс для вывода. Здесь стал, стал третий партнер. Вы 30 тысяч на баланс для вывода. Вот смотрите, какая стратегия. Напишите мне в чате, нравится ли вам эта стратегия, нравится ли вам эта площадка. Ну и теперь разберем площадочку какую. Площадка, которая у нас Golden Ring, да? Golden Ring. Мы можем на, заходить на эту площадку Golden Ring Mini через удвоитель на 2000 и также можем заходить с 4000. Мы можем заходить и покупать удвоитель и покупать сразу первый блок. Что нам дает удвоитель? А нам дает удвоитель первые два партнера, они дают просто переход вам в первый блок. Если вы, минуя удвоитель, вы в два раза сокращаете количество приглашенных партнеров. Вам просто их, вот, не надо приглашать этих двух партнеров. Вы будете, пригласили сюда первого партнера, становится он к вам на это место. Второй партнер приходит, вы звоните своему спонсору, и спонсор выставляет бронь. И вы вот сюда становитесь, ваше плечо. Вы становитесь сюда, в свое плечо. Третий партнер – это вы ставили бронь сюда, к первому партнеру, и вам он принес 3,700 на баланс для вывода, а за 300 рублей идет активация а, площадки «Клевер -мини». А если она у вас уже активирована, то вы получаете 3,800 на баланс для вывода. Что дальше? Четвертый и пятый партнер, ребята – вам делают а, двойную выгоду. Они вам закрывают плечо и плюс дают переход во второй блок. А дальше что можно? А сюда можно поставить шестого партнера. А четвертому выставить вот сюда вот бронь. Это будет его э, первое место в, вашей, в вашем, э, вашей матрице. И опять вы получите уже 3 800 на баланс для вывода. Здесь в этой... 3, во втором блоке этот блок нам дает второй переход на большую площадку Golden Ring. Первый партнер, второй партнер – это идет реинвест по броне спонсора в ваше же плечо. Третий партнер – выставляете бронь для первого и получаете тысячу рублей на баланс для вывода. А за 3000 у нас идет активация площадки Clever. Если она у вас уже активирована – то вы получаете 2000 на баланс для вывода. Я считаю, что это очень хорошо. А вот э, идет 4000 с, э, с, э, с этого партнера, э, и с четвертого и пятого партнера у нас идут по 8000, это 2000, 20 это идет переход на площадку Golden Ring. А здесь вы можете точно так... По четвертого поставили шестого, выставили бронь, это же ваше плечо. Ваше остается плечо, и вы под четвертого выставили бронь, и реинвест его пошел у нас, предусмотрено маркетингом, что реинвест вашего стола, вот этого, он идет сюда же в этот стол. И получается, что мы закрываем четырьмя партнерами, закрываем семиместный стол. Нет, и не было нигде в интернете такого. И вы опять получаете уже 2000. Ну и 20 тысяч переход на Golden Ring. А здесь уже, конечно, у нас уже большие деньги. Эту площадку можно покупать отдельно. Отдельно можно купить за 20 тысяч. Можно купить за 20 и 40. Можно купить за 20, 40 и за 100. Сразу можно 300. Можно купить первый и третий. Без проблем. Этот... Как вы всегда видите, в семи местах вы всегда наверху. А под вами всегда ваши партнеры. Ваши партнеры будут, ребята, идти с Golden Ring Mini. Будут лететь сюда ваши клоны. Вы будете двигаться, вы не будете стоять на месте. Вы, даже если вы захотите постоять на месте, вам просто не дадут. А вы, те, кто находится в чате, и все видят. у нас Если у нас стал партнер один или кто-то купил клона, то на голден рынке мини то этот партнер или клон дает полностью симптом домино. Полностью вся структура двигается и кто-то вылетает или чей-то клон вылетает в обязательном порядке на Golden Ring. Из голден ринг первого блока кто-то летит во второй. Со второго кто-то летит в третий. Это, ребята, уникально. Настолько уникально, нигде не видела и, не, наверное, никогда не было, нет и не будет такого маркетинга. Первый партнер, когда становится к вам плечо, а второй партнер, перед тем, как поставить, вы позвоните своему спонсору. Нужно дружить со спонсором. Это спонсор ваша как как мать родная, как отец родной. Он всегда вам поможет, он выставит вам бронь, и, и ваш реинвест пойдет именно вот в это плечо. А третий партнер. Когда становится, выставите, под своего первого партнера выставите бронь. И вы что сделаете? Получите 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер и пятый партнер вам дают переходы во второй блок. И плюс двойная выгода, они вам закрывают ваше же плечо. Под четвертого поставьте шестого а по четвертому выставите со своего кабинета бронь, реинвест, и вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. С одной только вот семиместной матрицы вы получаете 40 тысяч на баланс для вывода. Но это же, ребята, круто. И здесь точно так же второй, третий партнер становится... Здесь, когда второй реинвест по броне вашего спонсора, а здесь сюда выставите бронь со своего кабинета первому партнеру. И что происходит? 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый и пятый партнер вам дают двойную выгоду. У вас с, с первого реинвеста идет отчисление 20, а здесь по 40. И получается 100 тысяч идет автопокупка полностью стола выплат. Здесь, ребята, поставьте шестого, а шестого выставите этому четвертому партнеру реинвест по броне и вы опять получите 20 тысяч. Вы когда проходите эти две, два стола, у вас уже на балансе, у кого по 80, у кого по 100, у кого по 120 тысяч, уже на балансе, ребята. Ой-ой-ой, прошу прощения. Прошу прощения. А здесь уже идет на третьем блоке. Первый партнер становится, второй по, выставляется бронь, по броне спонсора сюда. И здесь, когда становите третьего партнера и выставили бронь под первого, вы сразу получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 идут, 10 клонов на World Money. Один клон за 5 тысяч на площадку World Money и 50 клонов летят на площадку а, а, ПД. Это просто денежный рай. Здесь четвертый партнер, вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер, 100 тысяч на баланс для вывода. А сюда поставили шестого партнера и выставили бронь, а, реинвест четвертому. И опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. И под это... И так до бесконечности, ребята. Здесь зарабатываются только миллионы. Здесь вы обеспечены стать. Хотите вы, не хотите, но вы станете здесь миллионерами. Ну и была с вами Ольга Арзуманян. Ребята, я надеюсь на то, что мы будем доносить очень большую ценную и Массово будем делать рекламу, доносить нашу информацию до наших друзей в соцсетях, знакомить с нашим фондом, рассказывать о нашем фонде как можно больше. И чтобы больше людей научились зарабатывать в интернете. Наша цель какая? Наша цель как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете. Сейчас самое актуальное и самая больное для всех. Всех слоев населения, где взять деньги, как заплатить кредиты и где взять деньги на жилье, на заплатить ипотеку и так далее. Ну, а у некоторых мечта купить машину, купить квартиру. Здесь вы можете на этой площадке, ребята, осуществить всю, все свои мечты, все свои цели. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World money Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, всегда можете добавиться ко мне. Я всегда покажу, расскажу и покажу вам короткий путь к большим деньгам.